Небольшой комментарий хотел дать по поводу того, когда Никита рассказывал про Индию, связанное с тем, что преимущественно Индия сейчас по сравнению с тем же самым Китаем заключается, я уже тоже об этом говорил, просто для людей, кто не в клубе, то для них будет это полезно услышать. В Индии английский язык – это второй язык. Соответственно, вопрос обучаемости, Вопрос креативности, вопрос критического мышления в Индии в принципе, по ментальности людей, он, скажем так, более проще, что чем, ли, чем, чем в Китае. В Китае, соответственно, это иероглифы, это другая философия, языковая. И, соответственно, из-за того, что количество иероглифов э, очень много, да, то дети там, получается, в период, когда формируется вот это вот критическое мышление, эмоциональный интеллект, они, по сути, просто тупо механически заучивают иероглифы, как их писать и что они обозначают. В индийской культуре, Индонезии и сама вера, она такая, что там очень активно развивается творческое мышление, эмоциональный интеллект. У них, соответственно, присутствие Британии в качестве метрополии, <смех> привело к тому, что английский язык – второй язык, и поэтому тоже это одно из конкурентных преимуществ. То есть получается, что в Индии сейчас <смех> в настоящий момент есть некий такой запас прочности. То есть, во-первых, там действительно дешевая рабочая сила, во-вторых, они более обучаемые, они более творческие. Очень много фармацевтических компаний уже имеют производство на территории Индии. А сейчас достаточно большой штат. IT-специалистов, количество IT-специалистов, разработчиков в Индии тоже очень большое. То есть недавно тоже была проблема с установкой программного обеспечения на Apple. То есть я позвонил в службу поддержки. Я понимал, что я действительно разговаривал, с, позвонив на российский номер, да, то есть я разговаривал с кем-то из индусов, да, ну, то есть по его произношению, как он произносил русский язык, в принципе, неплохо. Он меня понимал, я его понимал, но я понимал, что удаленный колл-центр тоже находится непосредственно там. Это вот те конкурентные преимущества, которые действительно в следующие 20-30 лет могут Индии вывести на первый план. Китай тоже очень близко, и опять-таки там есть уже собственный класс капиталистов, которые могут часть производства носить в Индии. Ну, Индонезия, соответственно, в этом же ключе.